Две с половиной недели назад я показывала вам укоренение в сетчатые горшочки, мешочки, в стаканчики и в кассетницу. В кассету. А сейчас смотрим результат. Прошло две с половиной недели. Я их, конечно, вот накрывала пленочкой. Теперь я их уже стала проветривать, снимать пленку, опрыскивать. Вот этот вот у меня чуть-чуть припалился солнышком. А, сама, это мое упущение. Так поставила, что солнце оп опалило немного. Эти стояли чуть подальше. Смотрим, Давайте посмотрим, что у нас получается. Немножко, конечно, они суховаты. Но, как видите, уже такие бодренькие встали. По стаканчику. корешков не вижу но по черенку вижу что он уже прихватился давайте посмотрим потихонечку в небольшие конечно ну вот корешочки видите уже есть в мешочках тоже посмотрите как бодренько стоят череночки Посмотрим, что тут у нас. О, но Видно, что корешок уже пошел. Видите, вот показатель того, что укоренились, не достается легко корешок. Я сейчас немножко как бы травмирую, да, достаю. Корешок небольшой, но посмотрите, какие корешки хорошие. Это на солнышке, на тепле. Я их прыскала всего лишь два раза после того, как высадила. С этим все понятно. Это у нас было стаканчики и мешочки. И там, и там. Далее у нас корешочки. Теперь у нас сетчатый стаканчик для зелени. Смотрите, какие красавчики стоят. Я вот поближе поставлю. Бодренькие, прям. Вот этот возьму, красиво так стоит. Но тут у нас пока корешков тоже не видно. Нету. Но то, что он укоренился, уже тоже заметно. Видите, как они стоят хорошо? Даже не вытянешь вот. вот смотрите тут по моему самая мощная корневая система Прям вот все беленькие и прям много много много в один день в одинаковый грунт только разные условия до да? условия в плане того что те в одни стаканчики посажено. А это стаканчик, который имеет очень хороший дренаж. Один сорт. Ну и вот это вот. Немножко, говорю, приполило у меня солнышко. Вот так. Смотрим. Маленькие кассеты вот этот вот крайний он у нас и припаленный и немножко как бы такой вот смотрим ой там чуть-чуть вырвал смотрите корневая тоже какая несмотря на то что я его чуть-чуть поджарила вот это надо убрать она ни к чему все это обновится вырастет Новая зелень. Вот я вырвала. Вырвала, достала. А это получается немножко так, пока поворачивала. Посмотрите, тоже корневая пошла. И внизу, и по всему стеблю. То, что они чуть-чуть у меня сейчас прижарены, это не страшно дальше пойдет листва растей и все это уберется вот вам мне урок и вам совет пожалуйста следите смотрите чтобы прямых солнечных лучей не было я поставила на окошко как бы солнечный свет это есть солнечный свет намного лучше чем искусственный и как-то у нас пасмурные дни шли проблем не было и в один день я вот чуть-чуть не следила, а как-то так ярко солнце вышло и все, и вот это вот оно испарено и чуть-чуть прижарилось. Вот вам пока результат такой. Сейчас они уже укоренились и я их буду без пленочки держать. Я вам просто это вам показать, что они были под пленкой все время, все с половиной недели они были у меня под пленкой. Сейчас я уже пленку снимаю, потому что они все дали корешки. Вот это, конечно, самый красивый, самый хороший результат, как видите. Тут тоже вот листик немножко есть. Возможно, где-то влага, возможно, где-то ну, что-то лишнее, да. Через две недели я вам покажу, уже будет видно корешочки, как оплетут стаканчики или мешочки, как это все в дальнейшем будет развиваться. Все, всем удачных посадок!